Всем привет, с вами Макс Репьев и если вы вдруг меня не знаете, то Максим Репьев, 7 лет занимаюсь международной недвижимостью и совладелец агентства недвижимости в Сочи, в Дубае и есть много агентов по всему миру. Значит, сегодня я хочу с вами поговорить на тему, куда бы вложил я сам конкретно и для какой цели бы я это сделал. И будем мы с вами рассматривать три направления. Это Дубай, Турция и Сочи. Начнем с Дубая. Дубай, в первую очередь, это финансовая столица мира, одна из финансовых столиц мира. И туда действительно приезжает огромное количество людей, каждую минуту примерно по тысячи человек. Потому что там есть два интернациональных аэропорта, люди туда летят, люди туда летят на заработки, люди туда летят тратить деньги, люди туда летят работать, люди туда летят просто отдыхать. В общем, много кто туда летит и по-разному на шопинг. Очень много людей. И Дубай, кстати, в этом плане очень круто развивает, именно недели шоппинга, много кто туда летает именно вне сезона. И на сегодняшний день Дубай – это очень крутое вложение для пассивного дохода именно в аренду. И мы вот, с моими партнерами недавно считали, что покупая недвижку там, в очень удобной, кстати, рассрочке, можно получать очень неплохой пассив денег. При этом можно, конечно, заморачиваться со сдачей недвижимости через доверительное управление типа застройщика или каких-нибудь риаторских компаний, или, может быть, компаний по доверительному управлению. Можно все это делать самостоятельно. При этом доход вот реально может доходить до 12-15%. На сегодняшний день вообще сама по себе аренда в Дубае очень сильно поднялась в цене в связи с последними событиями. И вряд ли она упадет, потому что очень много людей приехало туда, так как там Хорошие финансовые возможности, развитый рынок, и он все развивается, развивается, развивается, плюс это новые технологии. Также активно крипторынок там весь, все криптомиллионеры, инвестиции, акции и все-все-все на сегодняшний день находятся в Дубае. В Дубае на сегодняшний день, наверное, одно из самых скопленных в себе мест по концентрации лакшери жизни. Феррари, Ламбу, Макларен, Мазерати, Бентли, роллс ройс и так далее. Там не заставят труда встретить. Каждую минуту их огромное количество проезжает. И эти люди живут в Дубае на постоянной основе. Вот а, В аренду. На сегодняшний день в Дубае действительно круто инвестировать. Во-первых, потому что сама по себе недвижка стоит... Ну Примерно столько же, сколько и сочинская Может быть там чуть-чуть где-то дороже Но стоимость квадратного метра точно стоит дешевле И при этом она дает действительно очень хороший вам доход И самое главное, что этот доход для вас будет в долларовом эквиваленте То есть вы с этими долларовыми бумажками можете дальше двигаться по всему миру И делать все, что хотите Вот также в Дубае можно хорошо инвестировать с точки перепродажи, можно зарабатывать свои 50-100% или даже больше годовых, но здесь нужно быть прям инвестором и ставить для себя четкие рамки, когда ты выходишь из проекта. И как ты выходишь с этого проекта, а не так, как большинство инвесторов, знаете, которые вкладывают деньги, если им проект нравится, то они его оставляют себе, а потом он им разонравился, а они хотят его продать по завышенной стоимости. То есть здесь так не пройдет, вы должны абсолютно четко всегда инвестировать в рассрочку и через определенное время выходить, но при этом нужно выбирать хорошие проекты, которые действительно будут востребованы в цене, которые находятся в хороших местах, потому что в Дубае по сути вся недвижимость, она очень хорошего класса, она вся с очень крутой инфраструктурой и отличается она крайне малым, поэтому первое нужно очень хорошо выбрать локацию, очень хорошо выбрать качественного застройщика вложиться в именно перепродажу, используя рассрочку. И можно заработать 100%, даже и больше можно заработать вопрос именно проекта. Но ни в коем случае не нужно оставлять себе этот проект, даже если он вам сильно нравится, если вы хотите перепродать эту недвижимость. То есть вам нужно будет очень быстро из него выйти. Если вы не выйдете, то это остается у вас пассивный доход. Про пассивный доход я вам уже говорил, то есть это может быть и 8, может быть и 10% годовых, может быть и 15, и 12, в зависимости от того, как вы это будете сдавать. Но Дубай интересен в первую очередь вот лично для меня, как пассивчик, потому что я вот как бурундук люблю собирать недвижимость и сдавать ее в дальнейшем в аренду. Дубай на сегодняшний день – это хорошие показатели по аренде в целом. Но если вы любите именно инвестировать в перепродажу, то это тоже хороший показатель, но здесь нужно прям четко играть. По правилам для себя, которые вы изначально поставили и уметь вовремя выходить, Турция. Вот мы сейчас, кстати, в ней и находимся. Турция действительно прекрасная страна, очень недорогое питание, очень недорогие продукты, качественные продукты. И здесь можно недорого относительно купить недвижимость. При этом те же самые рассрочки, что и в Дубае. То есть можно 20% внести, 20-30% и ждать, значит, свою строечку. Но на сегодняшний день Турцию очень много людей рассматривают и рассматривают покупку здесь в основном для ВНЖ, чтобы легализоваться в этой стране, либо получить гражданство, либо еще что-нибудь. На сегодняшний день с этим есть сложности, потому что здесь очень сильно занижает кадастровую стоимость. Проблема как бы есть, но поискать можно, найти тоже получится. А, на мой взгляд, Турция на сегодняшний день интересна с точки зрения спекуляций. Именно покупать недвижку с теми же самыми разрочками через 50% здесь просто есть вот такой вот порог а, выходить именно из этих инвестиций, либо покупать эту же самую квартиру для аренду. На мой взгляд, это менее маржинально, чем в Дубае, но, тем не менее, порог входа сюда сильно ниже. То есть, здесь можно найти квартиры и по 6, 7, 8, 10 миллионов рублей. В Дубае, если мы с вами говорим что-то стоящее, будет начинаться где-то от 15, 17, 20. 15 это еще надо прям поискать будет. То есть, то, что действительно востребовано, стоит порядка там, 22, 24, 25. здесь, то, что реально востребовано, стоит в районе 10 миллионов, может быть 8, но в зависимости от того, какой район вы сами по себе выбираете здесь тоже можно спекулировать именно на росте цены многие застройщики закладывают просто рост самой стоимости примерно на 30 процентов от начала и до конца самого проекта то есть вы на это можете рассчитывать что вы это заработаете спрос на эту самую недвижимость действительно огромный он и в то время был огромный а тут некоторые события которые произошли вы их знаете они это все еще потолкнуло и они точно также еще и подтолкнули аренду и люди, которые ехали тогда, толкали цену вперед и аренду тоже, а сейчас люди еще, которые сюда приехали в огромном количестве, продолжают также присматриваться к недвижимости, покупать ее, толкая цену тем самым вперед и тем самым же толкая еще и аренду вперед. А, как вы знаете, вообще по закону экономики, цена имеет свойство очень быстро подниматься и очень плавно откатываться. Поэтому, что мы сейчас видим в Турции, цена растет бешеными темпами и растет она очень быстро. А, даже если вдруг что-то придет плохо, то цена всегда будет откатываться очень плавно. На этом самом месте можно как раз таки заработать. То есть вложиться сейчас в какие-то интересные проекты, благо их здесь много и можно пользоваться бесплатными деньгами, используя рассрочки. И потом эти проекты самые перепродавать, либо их сдавать в аренду. То есть вопрос, какую цель перед собой ставить, если пассив, то он здесь дает примерно ну, где-то 7-8-9% годовых. Но опять же сейчас, если комбинировать сдачу и пользоваться ситуацией, которая происходит именно вот в это время, тут аренда просто как, как, как будто так, я хочу за эту квартиру 2000 евро в месяц. Вот. И как бы сложно найти реально обоснованную цену, ну просто спрос рождает предложение, законы экономики никуда от этого не делись. Короче, Турция на сегодняшний день, на мой взгляд, интересно спекулятивно. То есть здесь можно сейчас заработать быстрые инвестиции и прям вырубить бабки. Но варианты для ВНЖ можно купить либо у турка, либо у застройщика. Вот. То есть если вы, например, такие думаете, я сейчас найду дешевых вариантиков, и потом буду их продавать под ВНЖ, ничего не получится. То есть здесь совсем другая история. Вы конкретно можете зарабатывать на тех, кто в дальнейшем будет использовать ваши квартиры с точки зрения пассива. Пассив, конечно, очень тоже хорошо работает, доллары эквивалент, то есть все квартиры сдаются, правда, в евро, но это, по сути, одно и то же, и вы с этими деньгами можете путешествовать там, по миру и так далее, все, что хотите с ними делать. А можно, конечно, открыть ВНЖ, с этим есть некоторые сложности на сегодняшний день. По аренде ВНЖ уже не дают, просто потому что большой поток, и это не просто так, что, не знаете, все, мы закрыли, то есть изначально в законах, городов именно в их правилах написано, что если население именно не местного в конкретном регионе увеличивается больше чем на 20 процентов, то район закрывается для ВНЖ. То есть это никто ничего не придумал, это не вот так вот по щелчку пальцев произошло, так происходит. Короче, Турция на сегодняшний день, на мой взгляд, интересна с точки зрения перепродажи. Покупаешь, в дальнейшем перепродаешь именно свою долю. Ну и Сочи. В Сочи он как был, так и остается лучшим городом в России, на мой взгляд, с очень крутой именно курортной инфраструктурой, где вы можете комбинировать море и можете комбинировать горы. То есть там наикрутейшая горнолыжка, на которой, я напомню вам, Олимпиада прошла. То есть она в Альпах даже не проходила, и на Эльбрусе не проходила, и много где она тоже не проходила. Там она как бы прошла, очень хорошее море. И самое главное, что это понятное всем обращение что это рубли, что это бесплатная медицина, что вы в Сочи можете приехать на машине, не нужно пользоваться самолетом, не нужно делать себе паспорт, не нужно переводить деньги с вифтом, а на сегодняшний день, как вы знаете, с этим есть сложности, не нужно учить какой-то язык для того, чтобы изъясняться и понимать, что вообще происходит в этой стране, читать меню на английском или еще что-нибудь. И на самом деле огромное количество людей, которые вообще рассматривают недвижимость, у них на сегодняшний день есть деньги, они не купят за границу. Как раз таки из-за вот этих вот моментов, которых я перечислил, и называя я этих людей людей. А вдруг что? Потому что они ну, не особо хотят разбираться в процессе и я ни в коем случае никого не осуждаю, просто люди так привыкли. и А вдруг что это произойдет, мы с этими сегодня в таких отношениях, завтра мы в других отношениях и я, значит, не хочу рисковать, поэтому Сочи всегда будет популярен, потому что это единственный город в стране такого назначения, такого класса такого качества, и я вот как бы много где побывал по миру, хочу сказать вам, что Сочи это очень комфортный город, с очень комфортной инфраструктурой, в нем, как и везде, есть минусы, и тем не менее, он всегда будет популярен именно для России. Внутренний курорт на большую страну, без разницы, сколько он бы не стоил, он всегда будет в цене. Сейчас мы, конечно, там видим некие просадки, и просадки они связаны больше не экономические, а больше именно психологические, потому что есть люди, которые уезжают, есть люди, которые переезжают, они пытаются быстро высвободить свои деньги, но такие предложения, как правило, вымываются достаточно быстро. Кто-то, конечно, ждет эти предложения, кто-то что, но на длинную перспективу мы все прекрасно понимаем, что Сочи, как и Москва, как и Питер, не упадет в цене в два или в три раза или еще что-нибудь, поэтому он актуален, если есть у вас свободные деньги, вы Хотите себе приобрести недвижимость у моря, то сейчас как раз самое время, потому что есть множество вариантов, которые скидывают по низкой цене. Они, конечно, быстро уходят, потому что люди, инвестора, которые там давно играли, например, на акциях, они прекрасно понимают, что жизнь не измеряется там двумя-тремя неделями, месяцами или полгода. То есть они играют в долгую, и вот эти квартиры сейчас просто бам-бам-бам уходят и так далее. Поэтому Сочи как был, так и остается. Лучший город в стране, One Love, очень крутое место. И у меня у самого там есть три квартиры, но вот к сожалению в Дубае и в Турции пока еще нет. Так вот, видео-то вообще в принципе о том, куда бы я вложил. Я, честно говоря, для себя вижу больше Дубая именно для пассива, потому что это все-таки финансовая столица мира. Огромное количество людей со Штатов, с Британии, с Европы, с Азии, с Китая, с Японии. Отовсюду едут, и тем самым вы закрываете себя от какой-то просадки. То есть, если даже будет кризис в какой-либо из стран, то все равно недвижка в Дубае будет э, востребована. И при этом там... Все стабильно, курс Дерхама стабилен, люди как ехали туда, так и едут, наращиваются туристические потоки, открываются какие-то новые штуки, постоянно что-то развивается, вводится искусственный интеллект, вводятся беспилотные там какие-то доставки на дронах, то есть они экспериментируют, вливая именно в свою экономику. Поэтому Дубай всегда будет интересен, Дубай всегда будет востребован, и там есть смысл, на мой взгляд, на сегодняшний день покупать недвижимость, так как есть еще удобные расстрочки, но тут нужно определенно сделать выбор, что вы хотите. Инвестировать в перепродажу – это один путь, и он совершенно другой, то есть здесь не получится совместить. И второй путь – это именно аренда и собственное пользование. Вот я, например, именно хочу сервисные апартаменты для того, чтобы мог и сам в них жить. И сдавать, когда меня нет. Но там нужно будет согласовывать время. С Турцией на сегодняшний день, мне кажется, что это рынок, если вы сюда собираетесь переехать, первое. Если вы собираетесь здесь отдыхать, второе. И если вы хотите здесь поспекулировать с ценой, не имея вот именно суммы большой на Дубай. То есть вам вот такой момент. Опять же, это для тех людей, которые готовы инвестировать в заграничную недвижимость. Таких, как вы знаете, немного, но те, которые есть, welcome! Есть для вас мы. Мы открыты и готовы вам предложить действительно хорошие условия по приобретению недвижимости в той или иной стране. Такие мысли были. Напишите в комментах, что думаете вы. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.